Способ достижения, как правило, бывает такой, что ум не может его даже предложить. Часто события приводят к достижению результата при отпускании, не программируя путь, а происходит чудо, и результат точно как цель и дата исполнения совпадает. Прекрасно, это очень хорошо. Это говорит о том, что ваше сознание способно встать на волну удачи и плыть по пути наименьшего сопротивления. Но я напоминаю вам, коллеги, что сейчас мы работаем с нереализованными целями. Пусть ваше подсознание не подсовывает вам цели уже реализованные, как бы смотри, у нас с тобой все в порядке, не надо работать. То есть, ну зачем? Ну зачем? Все равно все так или иначе, рано или поздно исполнится, ты сейчас расслабься и получай удовольствие. Но это конечно метод, безусловно, но Поверьте, этот метод зависит от огромнейшего количества внешних факторов. Завтра будет эгрегориальная войнушка и разрушатся привычные картины мира, падут старые ценности и события больше уже не будут складываться так, как вы к этому привыкли и так, как привыкло к безопасному движению ваше подсознание. Что вы будете делать? А ваш ментал не обучен ставить себе цели и достигать их. Он не обучен понимать, какие новые ценности формируются сейчас в пространстве, какие вы готовы взять, а какие взять не готовы, вы опять будете впитывать их директивно. И ломая всю свою психику, ломая всю свою структуру сознания, меняя абсолютно все в своем сознании, э, встать на волну успеха придется еще не скоро. В качестве примера просто вспомните событийное поле, например 90-х годов, если вы в этом возрасте были, э, ну, взрослым или хотя бы молодым человеком, как быстро вы адаптировались? Насколько быстро вы встали на ноги и использовали эту волну хаоса для карьеры, для бизнеса, для богатства, для чего угодно? Ответьте себе на этот вопрос и тогда вам станет понятно, как вы будете вести себя при грядущем катаклизме. И ответьте себе на вопрос также, стоит ли обучать свое сознание э иметь определенную степень устойчивости в подобных стрессовых состояниях. А именно этим мы сейчас и занимаемся.